Всем привет! И наконец-то настал момент обратно экспресс выпуска. Что же у нас будет за выпуск? Будем спасать опять нашего друга. Как вы помним, в третьей части у нас есть спецмиссии. Они выпадают иногда, ограничены по времени, то есть нужно их ловить как жареные пирожки. Поэтому прогнозировать, когда какая выйдет, я не буду и не знаю. В, общем, в принципе, это уже а, третий с конца у нас. Противник, ой, противник, наш друг Пилаева зовут, вот он ехал в конвойной машинке. Нам нужно догнать, уничтожить конвойную машинку и тем спасти нашего товарища. В принципе, на всех спецмиссиях я стараюсь э, с самого-самого самого старта вылетать, просто вылетать, чтобы успеть спасти нашего товарища. По времени, видите, мы ограничены. Время у нас идет так интересно, ну то есть на определенном расстоянии Часы запускаются, вот видите, притормозил немножко, часы запустились Близко к нему подъехал, что-то часы не становятся Короче, как-то они интересно, так идут эти часы а, Ну что ж, будем надеяться, что я успею Вот и бомберы, кстати, бомберы, как заметили, конвойную машинку Вообще даже и не притронулись к ней Так, давай бомб набросай, набросай, давай пили бомбы Ай, все, справились, ура, ребята, ура. А, пила а, освобожден, получили мы за это аж 500, 554, было прикольно, 555. Одного кристаллика нам не хватило, ну что ж, сейчас нам дадут еще. Ух ты, а у нас еще и дриллер, награду мы не забрали, забыли забрать за дриллера. Ну, ничего, никогда не поздно, деньги лишними не будут. Остался Драглайн э, и Омномном. Ну, давайте еще и за пилу денежки заберем. Не зря мы его выручали. Аж 2000 нам за его спасение дали. Ну, в принципе, я считаю, за 2 минуты это очень хорошая награда. Но ну, а пока, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики версиям. Пока-пока.